как часто можно тренировать пресс. в первые месяцы силового тренинга качать абдоминальные мышцы можно и пять раз в неделю. Наличие отложенной боли поможет в, прям, в прямом смысле чувствовать мышцы живота, что резко повысит эффективность тренировки пресса. Однако речь идет о выполнении единичных упражнений на пресс без дополнительной нагрузки или простой тренировки в домашних условиях. Полноценный комплекс упражнений для развития мускулатуры пресса потребует порядка 48-60 часов для восстановления. Отдельно отметим и то, что без более частой тренировки мышц пресса совершенно не способны убрать жир живота быстрее для этого необходима исключительная диета по сути они лишь вызывают перетренированность и негативно скажутся на общем процессе понравилось видео ставь лайк подпишись на канал до новых встреч